Не очень много, как блика, скажем прямо, но мы в конце его поменем.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 да, это дерево, безусловно, доминирующее но там еще есть и земля ян, и там еще есть огонь ян. Да? То есть это такая сильная энергия, ну, которая еще такая с, с секретом. И есть просто дуб, полудубликаты с земными ветвями. Что такое, значит, и, ну, соответственно, бывают встроенные в карты, бывают приходящие.